Дорогие друзья, вы находитесь на канале Go Play Games. с вами я, София. Мы продолжаем Rise the Son of Room, то есть Сын uh, Рима. Я и... мы... а, мы остановились на том, что мы стали домоклом и пришли на соревнования, и... или как там это, на... на бои, короче говоря, и будем там сейчас, сейчас драться, показывать свое кунг-фу. У меня какая-то долго загрузка идет. Кошмар. А я не помню, у меня там камера в нормальном месте находится или нет, или убрать надо, или куда-то что-то. Что так долго-то впрямь? Что-то как-то очень долго грузится, мне кажется. Ну, ладно, подождем. О! Во! Ну лишь! Приказни, пожалуйста! Ок. так мне теперь нужно вспомнить как управляться всем так это кажется вот так вот это кажется вот так вот и вот так вот нормально а они там веселятся тут людей убивают как бы ну нормально так Сейчас мы это сделаем... Бойную нибудь Не получилось. Ну и ладно. Так. Ой! Не, я хочу того сейчас. Вот. Теперь давайте двоих. Раз. Два. Блин, не получилось двоих. Ну, вроде даже пактоп не порвать. Не так, неожиданно. Я думаю, у брата Комада появился соперник. Браво! Все лучше и лучше. Давай следующую сцену. Чемпион арены. И с собой мавили. Юстин! Осторожнее, этот силён. Так. А-а-а! Блин, да опять уж что ж такое? Ну давайте, кто там? Блин, понятно. А -а -а! Так. Идеально парирование получилось, зато, а? Да что, что я его парирую, парирую, а он все ни Спокойно, сейчас мы его убьем. Ой, не так кнопка, вообще не так кнопка. О! Идеальное парирование! Господин, у вас несомненный потенциал! Вы великолепны! Теперь добавим перца! В следующем акте мы увидим двух чемпионов! Рому и Рэм! Убийцы из Карпагена! Не будем упрощать тебе дело, Дамокл! Метайси Колья. Так тихо. Тихо. Сейчас я всех убью тут. Эх, не получается. Идеального парирования. Вот. Теперь я. На. Эх, не получилось. Нормально, нормально, нормально. Давай заново. Сейчас все будет. Это наше... Первая смерть? И то потому, что, блин, я не играла там несколько недель. Убить, ублюдка. Убить, ублюдка! Так, сейчас мы их порвем. я вот и все ну давай За своего императора, и у тебя будет я надеюсь, вам все хорошо слышно, потому что, ну, озвучку слышно, вот лично мне плохо Надеюсь, у вас не так, но я выкрутила как могла, по полной прям свиток не потеряй Такой мерзкий фу прям ты превратил убийство в искусство а я вот творю по-другому хм. вот некоторые из моих последних работ я только что завершил последнее приготовление это дар моему отцу, императору. Прекрасная работа, если себя позволено хвалить. Здесь спрятан сюрприз. Небольшое отделение внутри головы, благодаря которому она будет плакать лучшим вином, показывая любовь к империи. Хотя она могла бы плакать чем угодно. Чем угодно? Хм. будет она плакать кровью его сына Кровь. чувствую я так много крови серые горы ослабили сенат улица Улицы Рима окрасятся красным цветом крови. Я видела тебя во снах. Отпусти меня, если хочешь увидеть будущее. Ты поверишь. герои Рима. Дух возмездия. Паракул, что ли, какой-то, да? Получается. Дамокл. Дамокл. Ты только не шути, русские движения не делай. Дамокл. Дамокла убьет великий генерал Мари, а генерала убьет Дамокл. Но император Нерон может погибнуть только от своего меча. Ты не можешь убить его. Оп, оп, оп, оп. И убежала. Посмотрим. Все устроим. Да-да-да, он зальет в голову. Кровь сына императора. Кровью сына императора, да. Кто он был следующим? Здесь, в Колизее, он показывал Риму свои великие победы и присваивал наши подвиги. Я должен был получить право биться с ним. Я должен был вырезать отраву из сердца Рима и отомстить. Так, куда двигаемся? В какую сторону? А, вот тут вот, выход. Жду не дождусь, когда будет битва. Ты абсолютно ничего не знаешь. Тебя убьют в первой же волне. Я дрался на всех аренах и меня еще никто не победил. Это Колизей! Ты не должен сражаться. Ты должен умереть. Они типа все за мной идут? А! Видите, ему нельзя меня опережать, он пытается, но ему нельзя. Ой. Cool. генерал Комат выступает. Вот тут вот. Ай-яй-яй! Сейчас порадуется, стоит там. Подождите! Нападает сзади. У меня казнь идет. Так, иди, пожалуйста. Ты не мешаешь. вот тут типа я узнаю это место в плане того что я так понимаю тут сейчас будет якобы история генерала холода так что не так только <плух> Так тихо. Ну шалуйтесь. На берегу Дубра вот обрушил свою грозную мощь на форт предателя. Ну да. Э, ты будешь гореть? Это мы даже должны были выбрать, какой путь мы выбираем Налево или направо? А какая разница? Полный праведного гнева Всемогущий комод Разбил бритков в отместку за их держать! И сожжем вечное пламя Рима! В самом сердце дура! Беги, пока можешь! Все мы знаем, что Комат там сидел. А -а -а! В тюрьме. И нихрена он не сделал. Что он жалкий, жалкий, жалкий. Сегодня ты умрешь! Ах, ты засранец, у меня получилось вот отпарируешь, кстати Они любят сзади прям вот попадать, такие вот Ай-яй-яй Ах, рановато. Забили, ладно, сейчас все будет нормально Сейчас все сделаем Марий повержен Нормально. Сейчас выживем. Сейчас все будет хорошо. Полный праведного гнева. Солнце праведного гнева. Вот <плод> ради бритья, в место за их держать. И зажжет вечное пламя речи <плод> Само в самом сердце твоем. <плод> Это сложненько. Это О! Одни идеальные парирования у меня пошли. Смотри, как все хорошо. Беги, да сейчас, подожди волну. ты, я тебя сейчас закалю тут. Я... Отвлекусь-ка я, пожалуй. Свинья. Так, подожди, рано радуешься. Вс, тут умер, что ли уже? Ой, не так кнопка болит. Обидно, обидно. Так, куда он мне идет? А, а, взять? Ой-ой-ой, не так Ты не хочешь взять? Прекрати вертеть меч, просто возьми. Вот! Зажечь светильник победы. Типа, мы победили. калибритов, так лично схватить с короля Освальда и его сберевую дочь! Но мы-то знаем с вами, как это было все на самом деле. Кто на самом деле схватил его дочь? А, дочь и Освальда. Стремительно Комод, шел через леса. Стремительно! Подобно волку. Тремительно! Ты слышал его? Тремительно подобно! Славные бритвы лучники пытались запугать великого Компуда! Как там? А, -а, а Да подождите вы! Я причем не успеваю! Давайте! Нахрен! Тихо! Подождите, еще давайте! Сейчас будем учиться отражать это! Так Так, сейчас, подождите а? И следующий Но он не Меня чуть не застрелили тут Ой, наш же я даже вспомнил, как его это самое убивать надо, эти ловушки. Ах, что... а, не в ту сторону. Тут Хорошо, я поняла. Знаешь, Мне было просто интересно попробовать, что это что-то такое который ждет смерти. Так, мне нужно здоровье восполнить на самом деле. О, неплохо, дамохов. И правда неплохо. Ну иди сюда, купчики. А, это свои? Нечестивые бритты послали лучше. Думали, что смогут остановить неустротимого Хода. Ой ми! Идите Хари, такие, которых вы и не встречали! Беспощадние! Да что ж такое-то! Дайте не вылезти оттуда! Не вижу! Рано, поздно. Даже не знаю, когда я успеваю нажимать вообще на что-либо. Там-то я залпом вот это все прошла, а сейчас это, это за странец. Груто, а? Да, -мо! -я. я не успеваю ставить Не то, чтобы я не успеваю нажимать Нажимать я успеваю, проблема лежит в другом Он не успевает именно вот тупо ставить Козлина, а Чуть-чуть здоровье, пожалуйста, мне отсыпьте. Ох, за нее. Ох, Все равно забили, а? Что-то тут тяжело у меня пошло. Наверное, потому что я давно не играла. Нечестивые брить. Надо разыграться. Думали, что смогут остановить Господа! Такие, которых вы и не встречали! Я От него ответный умрёт Давай, или О, сразу вынесли А мне помогать будет, нет, или они там просто за счетами встали и все. Им нормально. Я один тут выражаюсь, типа, да? Эти там по углам О, дурак, я! Я ошибся! На самом деле было намного больше диких кровожатых войн. Мне кажется, он вдохновился такой! Пойду-ка я тоже подерусь! Дамокл был великолепен, не так ли? Так великолепен, что я хочу его голову! Тысячу динариев тому, кто принесет ее мне! Ага! моя! -а. Прости, Дамокл, но это тысяча динариев! Это будет быстро, Дамокл! Ну ты поставь щит, ну хоть разочек-то, а! ты даже не знаешь кто я такой не стоит лезть блин это было вот то что у двух у тех у кого по два мяча у них три атаки я сделаю не так короче пока меня там не порубили на салатик не нашаниковали я того дожду пока что Дайте, ка мы с вами отойдем подставь хоть один, один раз щит, ну е Хорошо пошло отлично отлично дамы и господа ближется последний акт коммат уничтожит аквидук какой финал коммат уничтожит аквидук да прямо в перенос в смысле на его реально уничтожит. Так, это куда мне? Обратно бежать? Получается, да? Он его действительно во всех смыслах уничтожил. рушится. За последние десять лет я покорил все народы, которые посмели восстать против нас. Я величайший генерал из всех, кто руководил Римом и его народом. Сегодня вы имели честь? Да! Честь увидеть смерть каждого гладиатора, посланного против меня! Эти некогда великие и ужасные гладиаторы лежат перед вами, мертвые и сломленные, убитые мною, вашим генералом, лидером и спасителем! Так вело. Должен признаться, я взволнован более обычного. Чем мой император? Этот дамокол. Он сражался весь день подобно льву, но все еще выглядит слишком сильным. Не беспокойтесь за сумму, император. Да я не за него беспокоюсь, глупец. Я боюсь за свой кошелек. Я поставил на него целое состояния. Я а? подправлю шансы. Ваш кошелек в безопасности. О. Так же, как и ваш сынок, ваш спаситель, ваш бог, ваш бог, понятно? Конечно, император, блин, вообще просто чудо из чудес. Мне срать на сына, мне главное же деньги. Ну чё? Ты говоришь, что защищаешь Рим. А кто защитит тебя от меня? Победите Комода в битве. Ага. Ах, рановато нажала. Рано. Не работает. Да что это, вот это вот херня, что это такое вообще? Не работает. Рано как-то долго бьет <клёг> Эй, да, да, да, да. Ай, хорошо. Сделай последний вдох. Гнилая тварь. Да что в тебя? Неплохо так. Песок в глаза, ай-яй-яй. Тишина! Вперед, Дамокл. Отомсти же мне. Здесь. Я коммат, идиот. Нет. Я коммат. Я коммат. Нормально тебя так. представление окончено, Дамокл. Кто из этих несравнимых воинов настоящий коммат? Это он? Да найдем сейчас и убьем. Какой хитрый, а? Не, все. Эх, рановато. Вот это вот у меня вот здесь, тут вот это вот, атака. А вот и настоящий. Вот это вот, когда он круговую делает. Подождите, мне нужно здоровье поправить. То есть нужно сначала всех удать вот ход убить. Уйди, не мешай. Я думаю, что это не настоящие нужно всех не настоящих сначала завалить. Ой, не так, кнопка. Отстой. Еще покрыть там так вот это стоишь у нас, да, получается? Подождите, я жизнь тебя выполняю. Так, еще чуть-чуть жизни восполнились, хорошо? Так, а тут я. Не знаю, кто из них настоящий. Вот этот, наверное, да? Которого я валю. Он все никак не помирает. Надо значит, вот этого убить. А то я все пытаюсь того добить и ни в какую. А вот тут вот этот вот раз-раз и готово. серьезно. Сейчас покручесь мне тут. О, ну, хорошо пошло. Ох ты тут накаркало. Ну, Блин, опять это крутить крутящаяся его атака. БОЛИН! Спокойно. Сейчас все будет. Да и за что опять? Срванули? Опять? Да сколько можно? Да, что-то тут пошло не так уже. Сколько их? Немного. Что такое? Да, слушай, у меня чем-то траванули, жизни нет Все плохо Вперед, прикончить его! Ой нет. Кто лох? Я лох Там же отпарировать надо Я что то это Нажала на контратаку, блин Давай Давай-давай-давай Давай заново, заново, давай! Давай заново, говорю тебе. Если ты зависла, это будет очень-очень грустно. Давай ты не будешь свиснуть. Продолжить. Немножечко подвисли. Ладно. Хотя перезагружать не пришлось. Сейчас посмотрим. Ой, блин, оно а ну же что-то уже сейчас. Долго очень загружаться думать. В общем, вот представьте, какая гнида мерзкая взял и потравил меня. Сначала глюки, теперь отравил. Грош цена такому повелителю, простите. И всю историю под себя переделал, я такой великий, пошел там, был в этих лесах, хотя на самом деле все вот это время его похитили тупо, его просто тупо похитили и посадили, как какое-то животное просто за клетку, блин, которую пытались сжечь потом. Вообще, самых крутых э, сажали в, это, в чучело огромное и пытались там сжечь. Его там не было, он сидел в клетке. Просто, ну... Он не крутой. Он просто не крут. Так. Вот. Его ну давайте, кто там? Так, первый ушел, второй. Но игра такая выводит эмоциональ. <связь> Прикончить его. Слишком долго собирался. Ну как я... Не могу рисковать домогу, ты пойми. Я знаю, что ли смерти, но плебеи так непостоянный. Один твой удачный удар и моя репутация может... Опачки. Сделай последний вздох, Комат. О, вроде... Попустила. Блин, опять это крутящаяся атака. А! -а, -а! Терпеть я не могу. Вот и все! Вот и все! Бессмертный комнат пал! Бог, мать его! Какой Что император? Что-то пошло не по плану. Второй сын мертв. Я есть Тамоку. Я есть возмездие. Ты будешь следующим. Убить его! Убить его! Убить его! Все, все, зассал! Улица опять орут время уже позднее у нас орут под окнами люблю лето я знал лишь одного человека который мог так сражаться а. позволь закончить то что начал твой отец Марий. быстро нам нужно выбраться так, ну это наш дружбан. Сенат. Лишь кучка испуганных стариков. Они не слушают ни правду, ни рассудок. Напрасно я предупреждал их о Британии. Комод задержал легионы, не делал ничего. Пока огромная армия варваров сеяла разрушение в империи, приближаясь к Риму. Бриты? Да. Их армия выросла в 10 раз. Каждый, кто был против Рима, пошел с ними. Даже племена из дальних земель послали огромных боевых чудовищ. Славы что ли? Император и комнат нажили врагов. Очень много врагов. По всей империи варвары видели, как мы ослабли при правлении Нерона. Они хотят уничтожить нас. Уничтожить империю. Без Комода. Они попросят командовать меня. Мне понадобятся лучшие, если мы хотим спасти Рим. Когда я решил, что это ты на арене, я подготовил вот это. Император должен умереть. И он умрет. Но вначале надо спасти Рим. Ты мне очень нужен, Мари. Сражайся за отца. Сражайся за Легион. Сражайся за Рим. Боудика. Однажды ее судьба была в моих руках, но теперь она возглавляет армию из тысяч племен. Их огромные боевые чудища обрушились на наши врата. Грехи прогнившей Империи пришли в столицу. Мы все должны ответить за свой выбор, Нерон. Но за твой выбор заплатит народ Рима. А, Боудика, ты билась не против Рима, а против Нерона, который убил наших отцов. И мы отомстим! Но если Рим падет, наш мир погрузится во тьму. Хаос опустошит цивилизацию. Но я этого не допущу. Вот так вот. Бои с Римом идут, бои внутри Рима. И все-все-все против Императора. Готовься, Мари. Оборонительные сооружения города направят ублюдков на эту площадь. Пускай их намного больше, чем нас, но... В ограниченном пространстве это не главное. И... Будь на то воля богов, Рим увидит еще один рассвет. Вот они. Ну с Будиком можно было бы договориться, наверное, мне кажется, как-нибудь. Держаться! Yeah, мне кажется, она уже римлянам не верит, блин, там уже ее накололи сколько раз. Иди на цели к и слушай моей команды. наши на салф! Салф! Какая Где? Стрелять, Дал, наша последняя защита! Береги их как можно дольше! Марик, наши лучники эффективнее против больших труп, чем против Даль, отдельных зал! солдат! Еще лучники! Забирайте цели! Тихо, марик. спокойно, сейчас мы... Лучников надо отстреливать! Стрелять залпом! Тяжёлая пехота! Так, пока есть возможность нужно помочь ребятам Каковы? тихо тихо Ой, отцепись пойду! оттуда а может и так было Оп, ты, какая прелесть да ё -моё. так Нормально солдат, пока не теряем Они привели слонов Слонов, них. Если дойдут до строя, 14-й будет потерян Слонов жалко, Цель жалко слонов господи. Целься в лучников, Марий Готовы, залпами Ой, хорошо Воины, Марий, убей их и будьте вендук наших защитников Лучники слева Где? Не вижу Вот вижу Да давай уж Пади Где еще кто? Так, тихо, вижу-вижу-вижу-вижу-вижу-вижу! Плохо, но вижу! Продолжаем! Марс их побери! Мы потеряли лучников! Удвоим филия, Марий! Ты должен их прикрывать! Все нормально! Целься в война! лучники дам! Нормально, они даже залезть успели! Попасть. Ничего себе, это сложно. Стрелять! Кто там? Флон. Все, даже не добежали. Лучники, мари, пока они не прицелились. Хорош? Тихо. Я ребяткам почищу тут. Они так Приезжай! мне нужно пипец. Это вообще кошмар! Так. Нормально? Вот это ненормально. Ну как четко попали, однако. Прям по нашим солдатам. Во имя богов, этим грязным ублюдкам не от конца. Надо удержать их здесь, стрелять по готовности. Я возглавлю контратаку, нужно больше людей. Нет, я поведу в атаку. Ты не сможешь вернуться. Не могу же я оставить всю славу тебе? А? Угу. Вот адекватно, нормальный командир. у всех резать. А ты давай иди, нам надо еще императора убить нашего. Ой-ой-ой! <звы> время уже! времени, Время, время, время, время! Время пора заканчивать! Ой, будика! И она сама зверевшая, это самое, от боли, от злости от всего. Да? Я так подозреваю. Враг получается у них один. Так-то по-хорошему. Так, по так все. На этом мы заканчиваем моменте. короче. Все идет хорошо, все замечательно. Вот. Спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставьте свои комментарии, ставьте лайки. До встречи со всеми в следующих сериях. Всем спасибо. Всем пока-пока.